Невероятно. А вон там какое-то озеро далеко. Тоже потрясающее. Скорость побольше главное не бояться. А я, если честно, боюсь немножко. Итак, друзья, впервые я готовлю планер к взлету сам. Поставил я газ на одну, один оборот и одну четверть. А, яс. Слышите? Обогатитель забыл включить. Видите, первая моя ошибка. первый поток. Потрясающий совершенно. После рокота мотора, друзья, вот эта тишина, которая просто охватила, это что-то потрясающее. Вот я сейчас отдыхаю, набираю высоту, отдыхаю. Значит, конечно, моторный полет. Это моторный полет. Смотрите, как мы хорошо набираем. Порядка трех метров в секунду на вариометре. Высота стремительно растет. У нас уже 1800. И вот этот набор, он будет долгий, потому что мы с нуля добираем. но где-то Кромкой облаков, я думаю, 2600 сейчас где-то. Сейчас проверим. Я очень доволен, я хорошо вполне взлетел, сразу встал в поток. То есть, тут для меня все-таки изменение типа летательного аппарата. Любой бы планер я поднял бы без проблем, но вот здесь все-таки эти два колесика, своя специфика взлета, особенно специфика посадки. Я на прошлом полете на самом первом всем такого козла дал, что ого-го. Так посмотрим, как сегодня приземлиться. Ну, в общем, погода бомба. Я думаю, что мы сейчас повеселимся. На «Витар оуди ODN, потрясающий совершенно прибор. Я с ним отлетал соревнования в Литве. Выиграл Балтикап. Слава, слава. Слава, слава. Слава, слава. Слава, слава. Слава, слава. Слава, слава. Слава, без скорости. О, даже, смотрите, Бирштанас стоит. Да <laughs> сколько на Бирштанаса? 1700 километров. <laughs> Летим в Литву. Еще раз вам хочу показать Бирштанас. Это достаточно красивое такое местечко, курортное э, на берегу Немана. Видите, петля Немана. Перейти а впереди город Преной. И вот, собственно, Бирштанас. Как это красиво все выглядит. Сюда можно приехать в отпуск, пожить в какой-нибудь пансионате погулять по речке, поплавать на кораблике. Видите, вот кораблик тоже присутствует. Ну, очень красиво. Ну и сосновый лес, естественно, западе, разогретый в сосен. И всякие приключения. Так. Мы закончили набор на высоте 2400. И у нас хорошая линия на запад. Мы по этой линии сейчас немножечко пройдемся. Ну, что-то первые какие-то движения. Оп! На компенсированном варьеме 2 здесь 7, ну это нормально. Вот. Но ну, не нравится такой поток пока, слабенько, идем дальше. И не забываем любоваться. Планер вообще может и по прямой набирать высоту. Под такой грядой, как говорится, сама Вселенная велела, сама природа велела. Единственное, что нужно желательно выбраться под кромку. Мы сейчас в более сильном потоке это сделаем. И тогда немножечко легче привязать к себе облаку и к зоне набора раз и пошло дело манифик видите торчит трубочка бака этот планер очень хороший еще тем что у него два бака правый и левый то есть если что сюда можно 60 литров топлива и идти куда глаза глядят Достаточно устойчиво, там до 4 метров забрасывает. Осреднитель 3,6. Сейчас 3,5. Но мне иногда кажется, что под такими грядами можно набирать и не крутя вот так. Даже на скорости 140 у нас плюсики. То есть задача же... О, какой! Я бы здесь, конечно, потормознулся, чтобы дельфинчика сделать. Впереди хорошее облако приближаемся к заповеднику Веркор. Ну и давайте я вам покажу, как это выглядит снаружи. Здесь множество таких очень приятных скал. Торчащих от рельефа. Сейчас мы попробуем вам это показать. Подходим вот оно, облако. Вот он планер. Закручиваем. Пока слабенько. Вот сейчас 2 метра в секунду. Вот наша гряда, кстати, которая помогла нам сюда добраться. Ноги, упирающиеся вверху, я еще не делал. Попробую закрутить. Хорошо так потянуло. Ну Вот так, друзья, можно набирать с видом на красоту. Что я могу сказать по поводу планера? Ну вот, десятый закрылок, 10 градусов. Он прекрасно стоит. Все, вот можно ручку отпустить и... Вот он сам сам крутит. Да, я, ah? yeah, yeah, yeah, yeah. Может, можно в Ну, я сейчас стою до 80, вот сейчас разогнался нечаянно. А так, смотрите, он спокойно держит там какие-нибудь... Ну, сейчас чуть подрагивать начинает, ему сейчас уже меньше нравится. Но от километров 70 в час вот стоит совершенно потрясно. Вообще у него скорость сваливания 60, по-моему, 3 километра в час написано. Ну, можно считать, 70. Ой. Потому что, как правило, в книжках пишут, знаете сами, что... Так, я вывалился из потока, пока вам рассказывал о скорости. Сейчас протяну против ветра. Вот мне, эти подсказывает на литер, что надо протянуть против ветра. И ноглочка опять же есть впереди. сейчас я на него раз, и мы следим, сходим до следующего. И потом пойдем направо под 90 градусов на следующую систему. К сожалению, нельзя успеть э, прям все. Вот можно было слетать по линии в Гренобль, но тогда мы не успеем на красивые горы снежные. Вот куда податься. Верху мы вам показали. Вот хорошее облако прям должно дать, так дать. Проверяем. Опа. Я протягиваю все равно вперед. Пока рано закручивать, поток 2-3 метра, но еще рано, я думаю, что впереди будет получше, на самом фронте этого облака будет самый шоколад. О, проверяем, может я и не прав. О -о -о. Да, я ошибся, стейк. Ну, Посмотрите, как люди живут внизу, на вот этой красоте. Я возвращаюсь в то место, где меня получше подымало. Вот здесь и закручиваю. Друзья, это mm -hmm. одно из самых красивейших мест. Я уже 10 раз это говорю, но вот посмотрите, даже сложно представить, как природа изголялась, чтобы построить такое. Сейчас мы в радиусе дойдем до, может вы увидите кусочек скалы отстоящий нет. Это за поворотом. Ну, я очень люблю этот заповедник. Здесь мы можем летать на высоте 300 метров над рельефом вот внизу два домика и место для сбора воды туда идет какая-то тропа вот сейчас на плата вы можете наблюдать очень красиво такая не знаю дыра в земле что ли туда вся вода сливается которая вытекает я низко на планере как-то летал и даже в эту дыру заглядывал снимал себя обнаружил что без панамки без панамки нельзя летать можно солнечный удар получить. Мы не нарушаем. Ну, набрали практически кромку облака. 2500 метров. Сейчас уже I think enough and this line and закончили набор вверкори, друзья. Вот смотрите, места, где живут красивые шарлы вот на, на этих скалах. Просто потрясающие. По своей доброте они с нами иногда летают.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 Да, вот это облако, видите, работает, мы сбросили скорость, скорость пониже и дельфином проходим, впитываем энергию этого облака. Можно было бы добрать, но по опыту, опять же, сегодняшнего, прям до кромки доб добирать не удавалось. То есть Всегда какой-то зазор метров 200 оставался, а поток слабел к облаку, ну, поэтому мы 2400 метров достаточно хорошая высота, Что используя ее мы прекрасно летим. В Иринобль, вот там за озерами, вы вот даже можешь кусочек города видеть. И вот эта вот дорожка, это как бы конец пути. То есть уже вот скоро-скоро будем дома. И она на самом деле очень красивая. Мы сейчас планируем взять поток под вот этим вот облачком. И летим к нему со страшной силой. Здесь очень красивая луга. Вообще вот эта комбинация зеленых полей, снега иногда наверху и скал. Она воображение потрясает. Оп. Вот и все. Взяли поточек хороший. Я вам высунул наружу камеру, чтобы вы посмотрели не через стекло, а на по-настоящему как-то красиво здесь у нас. По всем этим горам огромное количество пешеходных троп Можно гулять. Ходить, не переходить. Мало того, во всяких мотоциклетных тропах гонять на каком-нибудь индулике. Просто потрясающе. У вас нашего планера. Ну, я тут уже, друзья, прям шурую и лапами протягиваю. Вот сейчас классический вариант, когда обязательно нужно протягивать новая вспышка, здесь получается долина плюется, это облако уже отработало, по идее вот здесь вот должна быть, вот вспышка есть, значит должен быть поток, видите, она совершенно неприятная, ее наверное бы человек обычный не обратил даже никакого внимания, а смотрите, что у нас творится, 3 метра в секунду, что я могу сказать по обработке потоков, ну она специфическая немножко, то есть к каждому планеру нужно привыкать, но он очень легкий, то есть вот эти вот крылья, Размахом 15 метров Они создают, позволяет Очень легко перекладываться То есть вот сейчас мне нужно чуть-чуть что-то сделать мне нет вот этих вот Моих тяжеленных 20-метровых крыльев Мне все сделать несколько проще Я думаю, что мне Достаточно высоты, я хочу вот на тот склон Прийти, поэтому я Перестаю мучить Вот этот добор 200 метров Разгоняюсь На этой горе обью есть э, Парапланерный старт Видите, здесь такая вот ложечка образуется. И вот в этой ложечке стартует вот с этого ребра парапланеристы. Может даже мы ее сейчас встретим. Скорость я держу на переходе 150. Высота моя набранная потихонечку тает, но у меня ее достаточно, чтобы прийти в нужную точку и набрать выше вершины. Вот это вот объем горы. Мало того, он меня даже как-то придерживает. Имеет смысл в такой ситуации всегда сделать дельфина. Вот съели мы эту вкусняшечку. Опять разгоняемся. Ошибкой будет делать дельфина по любому незначительному поводу. Но вот этот повод был достаточно значительный. Ветер не просто склон, а под 45 градусов склон. Поэтому нам будет здесь достаточно непросто. Сейчас посмотрим, насколько непросто. Но должны выбраться.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 Всегда набрать высоту, то есть мы ручку потянув на себя, всегда можем немножечко вверх подняться. Ну, видите, даже снег еще лежит, хотя уже лето. Все, я ручку на себя, сбрасываю скорость до 100 км в час, я здесь буду летать не очень медленно.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 застыл на пяти, его заклинило. Я, друзья, дал полетать своему другу, потому что вот этот момент подъема над вершиной, он является самым восхитительным. У нас за вершиной открывается красивейшее озеро. Мы сейчас вывели максимум и будем делать переход. Нам надо вот в эти горы, попытаться перелететь. Там где такие красивые облака. Посмотрим, получится у нас это или нет. Люблю эту скалу. Люблю еще за то, что с нее открывается... Очень красивый вид бывает, вот особенно когда она весне такая более беленькая. Здесь снег достаточно долго лежит. И вот открывается вид на озеро, которое справа сейчас вы сейчас за крылом наблюдаете. И такие потрясающие краски. Кромка облака. Максимум высоты. Выше уже нельзя. Ну можно, но сейчас до кромки облака доберем. И будем прыгать через долину, попробуем на ту сторону перейти. Время, конечно, уже позднее. Без 26. То есть, конечно, тут некоторые уже на аэродром приземляются, говорят, что все, хватит. Но мы должны вам показать что-то приличное. Мы несемся на вершинку. За ней видны. вельницы ветряные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 Естественно, эту долину пересекли бы в более экономичном режиме, большим остатком высоты. Но мы же любим приключения. Сейчас будет самый неприятный момент, связанный с тем, что вот я вижу облака висят, которые, они висят с южной стороны в роторе. То есть, возможно, вот этот склон может не работать, хотя он удачный, западный и так далее, и тому подобное, но может не работать. Высота нам на этом склоне нужна хотя бы 2000. Сейчас у нас 2400. Ну, вроде как, неплохо.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 Наверное, вдоль скал походить сначала. Потому что как-то в склон закручивать немножко страшновато. Сейчас немножко повыше выберемся. И все станет значительно лучше. Вот удачная скала. Сейчас немножко вправо. И теперь влево. Вот здесь прям сходит этот платочек. Будь здоров. Сейчас я пытаюсь найти путь к этому облаку. Вот где-то здесь, наверное. Вот здесь уже можно попытаться закрутить. От скал мы достаточно далеко. Мордой в скалу неприятно лететь, а? Я сам не люблю. И фигушки. шайза. Попали в дняк, надо все-таки по склону пройти. Облако это мигрировало. Тут вот следующее образуется. Надо выбраться выше склона, уже не парясь набирать максимум. Видите, друзья, это небесный шахматы, это постоянно, как в шахматной партии, постоянно что-то делаешь. Вот сейчас я чуть-чуть снесусь вот сюда, на это ребрышко, в расчете на то, что а вдруг с него пойдет лучше. Хотя, конечно, возможно, я делаю сейчас ошибку. Вот. Там будет чуть-чуть понижение такое крипта, вот с этого понижения, дальше понижения я не пойду. Сейчас здесь раз, вот тут вот, вот тут вот. Да, скалки пузика планерующий котят. Ну как это, сцепить зубы, сжать яйца и стоять. Больше ничего не остается. Достаточно злой поток. Ну вот получше стало немножко и поуже стал. Наконец-то в него поместился. Надо бы выше вершины выбраться, и все наши проблемы будут решены махом. Почему выше вершины мне надо выбраться? Потому что над вершиной как бы у нас с ветром будет проще. То есть мы будем использовать энергию, которая с двух сторон склона идет. У нас все будет намного лучше. Вот сейчас потерял я все-таки этот поток. Попробуем к вершине вытянуть, что ли. Уже настолько мы высоко, что можем рядом с вершиной пройти. Вот сейчас мы на ветреную сторону берем. И солнце, в принципе, отсюда светит. Все, выбрались.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 Вот это осип каменная сейчас работает, цирк этот. Поток 2 метра в секунду. Мне сейчас нужно выбрать запас, который мне позволит себя чуть побольше, получше чувствовать над вот этим всем хребтом. Мы туда сможем прогуляться в красивые места. За счет того, что здесь хоть и заповедник Экранс, но есть достаточно глубокий коридор. Дай Бог здоровья тем, кто карту рисовал. Скорость надо поменьше. Закрылки 10 поставил. Видите, до облака осталось немножко. Мы постепенно к нему приближаемся. Высота у нас 2900 метров. Ну, 3200 мы где-то выберем. И это к вопросу о том, как можно путешествовать на Таурусь-Випестрель. Да вот так, друзья. Я бы не сказал, что там прям аховая погода. 3200, здесь 4000 бывает. Вот, вот здесь периодически у меня бывало там 3500-3700.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 Никуда не спешу, улыбаюсь, гляжу на скалы, смотрю на ветер и буду скалом ходить с левой стороны. Несмотря на то, что солнце сейчас, видите, какую стеночку освещает справа, я попробую обойти слева. Мне кажется, что это будет разумно. Ну и там дальше есть провал, если не захочется, я могу перейти на другую сторону склона. Как красиво я сейчас пройду вот этими щекочущими пузика планера скалками. Это же просто англию был. Вон тень планера, кстати, скользит, смотрите. Вау! Ну и идем дальше. Думали ли вы когда-нибудь, что вот так можно наступать на скалы лапами практически? Ну вот и я тоже так не думал. Но уже до Airspace осталась там скала Последняя, которая нам доступна, и потом будет уже закрытое воздушное пространство, в котором мы не можем, к сожалению, находиться ниже тысячи метров над рельефом. Я сейчас вам пройдусь рядом с вершиной, которая нам не покорилась еще ну, сегодня. Так-то я на дне летал уже. Но вы, по крайней мере, посмотрите, как Пепесель себя чувствует около этой скалы прекрасно. ау, ау.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 Вероятно. А вон там какое-то озеро далеко. Тоже потрясающее. Подмерз я даже, друзья. Рядом со скалой так. Шмык. Вау. Да. Мой коллега более лихо, чем я, пилотирует.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 Но ну, это влетанность, друзья, влетанность в аппарат и его знания. То есть вы видели на принцессе, что я вытворяю. И меня иногда за это ругаете. Но я могу сказать, что вот видите, мой коллега влетанный пепестрель, как может выжигать, зажигать на нем по склону. Ой, красиво. Хотите вы в эту щель пролететь?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 мы и по прямой до дома дотягиваем, без всяких проблем. Но можно было пройти под грядой облаков, подпитаться энергией. Я думаю, что это не обязательно. Сейчас, благодаря высоте, мы можем спокойно пересечь здесь кусочек заповедника. Вот под это облако придем. Это кратчайший практически путь домой. Ну, чуть-чуть. Вот дом наш, вот на самом деле, там за пик дебюром. Ну вот эта линия тоже подходит. Ну, так. Можно так, можно сяк. Скорость относительно земли у нас 201 км в час, скорость по прибору 150 км в час. Ветер 34, но еще сказывается разрежение воздуха, то есть у нас э, вот этот прибор показывает воздушную скорость, а относительно, э, реально относительно воздуха мы двигаемся несколько быстрее. На высоте, где, например, плотность воздуха в два раза меньше, мы будем скорость иметь в 1,4 раза больше. Поэтому все рекорды, которые ставятся на дальность, выгодно пролетать на большой высоте. Ну, кстати, вот в Африке как-то я летал на пяти тысячах метров. Прямо это вот уже реально чувствуется, почти весь полет на пяти тысячах. Вот этот прирост скорости ощутим. А Клаус, когда ставил рекорд тысячи восемь километров в Аргентине, у него прирост скорости был еще более ощутимый. Потому что он тысячек на семи половину полетов провел. Ну, используем видите немножечко даже наверное немножко доберем чтобы поспокойнее себя чувствовать на долете домой долину, и сейчас по вот этим пловникам, пловникам потихонечку спустимся к нашему аэродрому и землимся. Сейчас вот этот хребет имеет смысл сесть на немножечко использовать, он нас придерживает, даже не столько для того, что он нас придерживает, а может быть для красоты. Сейчас вот как раз не придерживает. Вот это потрякивает то, что сейчас наш пестрельчик крыльями мажут но, ну, кстати, крыльями не машут крылья коровки толстые, жесткие, принцессы крыльями машут. Он крыльями не машет, но видите, все трясется, он даже можно по прибору посмотреть, как он на креплении ходит туда-сюда. дыр дыр ой! Вот те гор мы вернулись, видите, сколько мы уже прилетели. Вот под теми облаками мы были. И, собственно, практически без наборов, там был, одна попытка набрать была, но потом был дохлый. Здесь очень удобно можно летать до позднего вечера и возвращаться поздно вечером. Мы бы могли там еще под теми облачками впарить какое-то количество времени, а потом просто на долете по прямой спокойненько возвращаться. Сейчас высота 2200 метров, до аэродрома 29 километров. Нам хватает вполне этой высоты, долететь до аэродрома спокойно, ну и зайти на посадочку. Посадка будет для меня испытанием, однако. Чем хорош...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 Классические от горы при такой погоде. Вот наша гора Рамбур, которая нам всегда помогает. Сейчас начнем сбрасывать высоту с помощью воздушных тормозов. Оп! Выпустил шасси. И потихонечку снижаюсь на воздушных тормозах. Кружим, друзья, в зоне ожидания. Ждем свое место на посадку. Кто-то садится на север курсом, кто-то садится на юг анархия. Ветер действительно слабенький, но я не хочу рисковать. По ветру я уже на этом планере приземлялся. В прошлый раз козла сделал, не понравилось. Планер срулил с полосы. Да, интерцепторы до него менее эффективные. oh not so bad not oh so <laughs> okay. okay so so the good idea when the wheel touch the ground at this mm -hmm. moment of the wheel tack, mm -hmm. and you do that perfectly mm -hmm. uh, maybe on the final it's necessary to have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 характеристики этого летательного аппарата, потому что винт очень легко останавливается и обычная проблема с уборкой двигателя когда несколько раз проскакивает положение уборки тяжелый деревянный винт, оно отсутствует чем этот мотор лучше того мотора Ванкеля, который стоит на моем дорогущем плане, тем что он двухтактный, чинится в любой мастерской элементарно, стоит бэушные 2000 евро, ремонтируется еще за 2 то есть можно иметь 3-4 таких мотора летать безбедно, потому что замена мотора на моем шляхе стоит 22 тысячи евро, вот собственно и весь вопрос, почему вот этот планер имеет некоторые преимущества. И если например кататься в горах, как вы э, сегодня видели, можно летать очень на нем даже красиво, в конце концов, если вдруг проблема, где-то в сложном месте немножко потрахтели и полетели дальше, ну сожрали литр топлива один ну и что, а самое же главный свобода этого планера я не успеваю повторять это минимизация бюрократии минимум документов это не значит что я перестану на 32 втором летать я на нем буду летать просто я вот за эти дни мне, мне было дико интересно что на нем можно и сегодняшний день наверное подтвердил что может много я думаю что впереди у нас много роликов о путешествиях на себе пестрель я очень доволен и надеюсь что верный конь Будет меня радовать и дальше. Название я ему пока не придумал. <с> вот это, это, кроме как <с> головастик, больше ничего. Пингвин, может быть, еще какой-нибудь. Пингвин не ретучее, что-то. Не знаю, подумайте. Кто придумает удачное, может со мной сполетать. Я с удовольствием вас на этой штуке покатаю. На этой оптимистичной ноте. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Мы еще и набираем с видом на мотохорн. Вот это невероятное зрелище. Вокруг ледники всякие. У меня даже слов нету. Одни буквы. Точнее слова есть, но почему-то какие-то нецензурные лезут. А у нас же детский канал, ну в том смысле, что дети тоже смотрят. Вот он моторформ. Мы это сделали, долетели до него на Таурусе. Вот это все, зачет. Моторпорт взяли. взяли. Следующая задача. Вот его вершина. Вернуться назад. Солнышко вершину, смотрит.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 Надо видеть и запоминать на самом деле расположение перевала, потому что я не помню чем заканчивается вот эта гора. Есть ли там дырка или нет? Дырка есть. Фу, слава яйцам. Дырка есть? Ох, как же я люблю когда есть дырка. Эй-гегегегей! ха ха что